приветствую вас друзья вы на канале все для клёва сегодня мы начинаем обзор таких небольших передач о новых пополнениях товара в интернет-магазине клёва.com.ru это кайда курд 3000 а матч что в ней необычного как во всех других катушках ну во-первых здесь две дополнительных шпули вот, вы можете видеть на коробке значит одна из них Дополнительная алюминиевая, вторая пластиковая. Система АВС, то есть катушка оборудована противовибрационной системой. S-Torque System, это система, которая направляет ход шпули таким образом, чтобы обеспечивать ровную крестообразную намотку лески. Power Roller, она сокращает закручивание лески во время вытягивания. Мы видим, что здесь 6 плюс 1, то есть 7 подшипников. Вот, друзья, катушка комплектуется таким водоотталкивающим непроницаемым чехлом двумя железными шпулями, как я говорил, и одной пластиковой. Причем дополнительная шпуля с большой лесоемкостью, а малая, такая низкопрофильная или малой лесоемкостью. Друзья, такой вид имеет наша катушка Кур-3000А Кайда. Ну, как вы знаете, Кайда уже перестала существовать, фирма. На ее месте появилась фирма Вейда. То есть с 1 января 2018 года Кайда переименована Вейда. Поэтому это, получается, уже еще старые запасы. Вот. А уверен, что в этом году такая же самая катушка будет и у Вейды выпустена такую катушку чем она мне нравится ну во-первых железная ручка мгновенный антиреверс видите, чуткий задний фрикцион Тут можно очень длинный вот он получается 4 практически оборота от полного расслабления до полного сжатия 4 прокрута вот полностью закручено Передаточное число этой катушки 5,2 к 1, что означает это соотношение? Это говорит о том, что за один оборот рукояти катушки лесу суквалитов делает 5,2 оборота вокруг шпули. Друзья, давайте теперь посмотрим, какие люфты. В кнобе тут практически его нет, там какая-то доля миллиметра какой-то есть, технологический такой. Люфт, так, здесь в главной паре поперечный чуть-чуть есть, продольный тоже немножко есть, но буквально тоже так доли доли миллиметров технологически. Так, теперь здесь смотрим люфт штока. Тут его нет, тут тоже его нет. Шпуля в принципе должна ходить от него. Есть люфт в шпуле. Душка, смотрим, фиксация ее. Нормально. Ручка переставляется как слева направо, так справа налево, в принципе, проблем нет никаких. Также теперь поверим давайте ее вес, 337 грамм. На мое усмотрение, я считаю, что это одна из достойнейших катушек, вот, которая будет служить вам верой и правдой не один год. Друзья, и хочу напомнить вам неизменное правило нашего интернет-магазина клёво.com.ua. Если вы найдете такую же катушку дешевле, чем у нас, или любой другой товар интернет-магазина клёво.com.ua, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность, ваши ссылки, и продадим вам еще дешевле. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал все для Клёва. Ну, мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем пока, всего хорошего.